Но я у кого-то видела скамейку. Конечно, не очень красиво так говорить. Я думаю, что надо ее забрать себе. Я думаю, что человек не расстроится. Я же часто ем скамейки. А тут всего лишь одолжу на парочку минут. Ну, конечно, у каждого существа свои парочку минут. Это все относительно. Для нас это паро